Обещала ведь не писать тебе, но опять пишу. Мне так много нужно сказать тебе, жизни, боюсь, не хватит. Вот как звезды светят ночью в сплошном углу. Так и я, будто пряжу нежнейшую строки, слага, слагаю в пряди. Доброй ночи, мой свет, ты там, наверное, спишь? Если верить синоптикам, следовать всем прогнозам. Мне немного ведь нужно на деле лишь, чтоб ты чаще смеялся. Забыв, что такое слезы. Как ты там? Знал бы ты, как меня тут рвет? Да кросает на части бытие, воскрешает пепел, чтоб прибыт, прибит, ведь был временем, но буря опять встает, Затемняя собой горизонт, заслоняет небо. Я отпугаюсь, конечно, плачу, звоню друзьям, говорю, ребята, мол, дело плохо. Я как будто бы знакарь уже и врачеватель ран. Все лечу себя верой, но никакого толку. Вот собака, конечно, великая в жизни вещь. Очень важно, чтобы кто-то всегда был рядом. Я так сильно стараюсь, но не могу извлечь, как мы так запустили, забросили чувство, что было садом. Я ведь верила в то, что когда-нибудь порастут семена той надежды по осени, что то сеял. Что к весне они в розы ландыши, зацветут, но любое соцветие гибнет, Когда нет сердца. Вот и я так все бьюсь головой облет, Но забог с головой, что хуже того бьюсь сердцем. Так наивно надеюсь, что для чего, для всего черед Всего есть жизни, а вместе с ним и место. Да. Я такой ребенок, я Диву даюсь сама. Надо держать белые в белой клетке с единорогом. Только я все порхаю, сжигая крылья, горю, и я до сих пор не нашла того, с кем я сердцем дома. Представляешь, какое дело? Не описать? Тут нельзя по прогнозам, здесь нету подсказок, данных. Я устала ужасно, но рано ведь умирать слишком много не сделано. Делать ведь все же надо. Добиваться, творить, учиться, смотреть, расти и менять мир вокруг, С ней вместе самой меняться. Обещала ведь не писать, но пишу. Прости. Очень жаль, что сердца встречаются, чтобы потом расстаться.